новости – это злободневная тема, и борьба с ними, на первый взгляд, может показаться благородным делом. Я собираюсь рассказать о мотивации моих коллег и других знакомых журналистов в парижских службах новостей. Мы совершенно не переносим ложь. Франция готовится к выборам, и местные СМИ утверждают, что сообща борются с информацией, которая может ввести избирателей в заблуждение. Так, участники журналистского проекта «Кроссчек» заявляют, что подходят к работе добросовестно и со всей тщательностью. Новости проходят строгую процедуру отбора тщательно проверяются, и окончательное решение об их публикации подробно обосновывается. Несмотря на строгую процедуру, некоторые из 37 организаций, входящих в этот проект, уже были уличены в распространении ложной информации. Даже сами его организаторы признают, что в освещении новостей может возникнуть перекос. Такой риск есть всегда, и мы учитываем его в первую очередь. Мы стремимся создать такой комплекс мер, которого придерживались бы все наши партнеры. Проект поддержали Google и Facebook. Однако эту популярную соцсеть ранее уже обвиняли в новостей, консервативных сайтов для продвижения материалов левых изданий. Тем не менее, участники проекта отрицают, что будут навязывать какую-либо редакционную политику. Мы не принимаем никакого участия в формировании редакционной политики. Я не позволю Фейсбуку или Гуглу указывать мне, что делать. Мы – независимые издания и продолжим работать так, как мы привыкли. Послужит ли создание проекта крос-чек началом светлого будущего или же только поспособствует манипулированию общественным мнением? Пока этот вопрос остается открытым. Сегодня, когда во всех бедах принято винить российских хакеров, даже без них. Нынешняя избирательная кампания во Франции уникальна. Чуть ли не ежедневно на всех участников предвыборной гонки льются потоки компромата. И вот уже, например, финансовая прокуратура открывает официальное расследование по делу о трудоустройстве уже небезызвестной супруги кандидата в президенты Франсуа Фиона. Утверждается, что Пенелопа Фион заработала 500 тысяч евро, числись фиктивным помощником у собственного мужа, когда тот был членом Сената. Хотя, согласно французским законом. Ничего нарушено не было. Все эти обвинения направлены не против меня, а против моих убеждений, моей программы. Если бы она была слабой, то и критика в мой адрес была бы не столь острой. Они обвиняют меня и при этом хотят, чтобы я молча их принял. Да они просто хотят, чтобы мы замолчали. Что ж, скажу вам одно, я горжусь тем, что я француз. Судебный следователь во Франции это особая категория. Отдавать приказы ему никто не имеет права. Не даром их называют следователями-самодержцами. Только вот при всей своей независимости дела против политиков они возбуждают исключительно тогда, когда того требует политическая конъюнктура. Одновременно с супругами Фион судебными следователями было возбуждено уголовное дело и против Марин Липен. Ее обвиняют в незаконных выплатах зарплат своим помощникам и средств Европарламента. Дескать, украла 300 тысяч евро. Меня удивляет то, что судебный следователь уже был назначен на это дело. Зачем им было нужно открывать новое? Потому что у них нет никаких доказательств. В случае Липен речь идет о событиях двухлетней давности, в случае Фиона вообще десятилетней. На основании чего судебный исследователи вдруг вспомнили о Пенелопе. Кто смог обрушить рейтинг одного из фаворитов предвыборной гонки на 20%? Глаза французам на правду открыл сатирический еженедельник Канар Аншене. В русском переводе «Прикованная утка». Издание выходит с 1915 года. Тираж 500 тысяч экземпляров. Такое ощущение, что прикованная утка хочет из кандидатов президента Франции сделать уток хромых. Утины истории основаны на утечках информации, сбором которых собирает особая инсайдерская сеть. По средам, когда выходит газета, Шарль де Деголь, например, всегда спрашивал, а что еще сегодня напишет пернатая тварь? И тварь ведь пишет. Простите за мой французский, но именно прикованная утка. Одно из первых распространило утку о том, что российские хакеры нацелились на еще одного кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона кибератак на сайт Макрона только за одну неделю. Но, кого не испугали хакеры, для таких у штаба Макрона есть враги и посерьезнее. Информационное агентство «Спутник» и канал «Раша Тудей». Надо смотреть фактом в лицо. Есть два крупных СМИ. «Раша Тудей» и «Спутник», которые принадлежат российскому государству и которые занимаются исключительно пропагандой, ежедневно распространяя о нас ложь. Французские избиратели, вероятно, только и делают, что смотрят канал «Раша Тудей» и читают агентство «Спутник», предпочитая его «Фигаро» или Либерасьон. Но и французские журналисты стараются. Уже появилась книга, статьи в прессе, сюжеты по государственному телевидению, в которых французскому избирателю поведали, что Эммануэль Макрон, еще будучи на посту министра финансов Франции, тратил бюджет министерства на свою будущую предвыборную кампанию. Как минимум 120 тысяч евро. Он тратил не столько на обязательные деловые встречи, но главное на обеды для друзей с Фейсбука, на встречи с философами, социологами, пиар-консультантами. Согласитесь, деятельность министра финансов это не особо. Но штаб Макрона эти публикации не комментирует, ведь удобнее все валить на русских хакеров. Безусловно, опасность компромата, который есть абсолютно на всех, пугает. Пугает и неожиданное появление, как черта из табакерки, судебного следователя. Весь вопрос, как вся эта лавина информации повлияет на французских избирателей. До настоящего времени ведь они всегда голосовали сердцем. На этот раз, вероятно, потребуется головой. Сенсационные новости приходят из Парижа. Одного из главных кандидатов президенты Франции, Фрунсуа Фиона, вызвали в суд по громкому делу о фиктивном трудоустройстве его супруги. Пенелопа Фион, по данным правоохранителей, много лет получала зарплату в парламенте, а дали. на самом деле никаких функций не выполняла. Она также вызвана в суд, куда вместе с супругом должна будет прибыть 15 марта, всего за два дня до истечения срока выдвижения кандидатур в президенты. Франсуа Фион срочно отменил все назначенные на сегодня встречи и выступил с обращением к своим сторонникам, в котором заявил, что выходить из гонки не собирается. Это покушение на полит политическое... Убийство, это травля. Убивают не только меня, убивают сами президентские выборы. Конечно, я явлюсь по повестке в суд, но я не уступлю, я не сдамся, я не выйду из борьбы и прошу моих сторонников следовать за мной. изменить нашу внешнюю политику, чтобы сфокусироваться на победе и уничтожении ИГИЛ. Сейчас просто отвести внимание от того, что произошло в Дейр-э-Зори, когда американская авиация бомбила позиции сирийской армии, а тут же объявив, что это ошибка. Политика, экономика, финансы и сами деньги – все это части единой системы, которая создана и контролируется группой властителей с целью глобального порабощения людей.